Всем привет! Пришел телефон гербеста QBot Note Plus И зараза такой не работает, не включается Я сразу кинулся читать форумы, писать в техподдержку Что же делать, как же быть Техподдержка на гербесте ответить не успела А я решил поковыряться в телефоне Может быть разобрать его, назад отправлять я его все равно не хотел И не нашел я значит дырочки под симочку а нашел вот такую вот зацепочку Ковырнул ее Отверточкой, кстати Не ноготками И крышечка отвалилась Оказывается, здесь у нас полноценные съемные батареи Всякие там, у кого батарея несъемная Завидуйте У него это есть И это плюс Потому что батарейку можно поменять Во-первых Во-вторых, здесь никаких комбо-слотов Полноценно две симки Полноценно карта памяти Крашенный датчик отпечатков пальцев и, кстати, пока мы здесь сзади, то, что здесь пишут 16 мегапикселей, обманывают они все. Здесь честных 13 мегапикселей и плюс интерполяция. крышечка. Прелесть, а не крышечка. В общем, достал я батареечку, отклеил предохранительную пленочку, и телефончик заработал. Сейчас мы запустим антушку. И пока поговорим про сам телефон. Телефон стоит в районе 100 баксов. За эти деньги отличная трубка. Xiaomi, учитесь и завидуйте. Цвет, вот это называется блю, синий но на самом деле он такой, как металлик, серо-светло-голубоватый. Я думаю, даже мужчине пойдет таким пользоваться. На экране он выглядит немножко светлее, на самом деле потемнее чуть-чуть. Вот я своими кривыми ручками всю красоту испортил. Давай, тестируйся. Ну так, камеры, камеры снимают неплохо, что передняя, что если есть фронтальная камера, значит должна быть толовая, то есть передняя, задняя или фронт и тыл. Обе камеры по 13 мегапикселей, снимают неплохо, звук неплохой. Опять, что значит неплохой? Для телефона семнадцатого года, который стоит от 100 до 150 баксов. Ну, Xiaomi Redmi Note 4 снимает не лучше, снимает не хуже, снимает примерно как-то так. Что меня здесь расстроило? Звук тиховат и хрипковат. Как вы слышите, проскакивают шумы. В остальном, обычно, говорилка-звонилка. Не очень требовательные игрушки поддерживаются имеет приятный чехольчик из силикона сканер отпечатков пальцев он есть он работает у данного телефона интересный звук вибратор, он такой низкий, басоитый сейчас его включить не получится такой тракторный немножко, не звонкий как на Redmi а такой мужской, баринтоватый и из-за этого чехла до него дотягиваться неудобно. На ZTE это реализовано лучше и работает удобнее. Снимаю я сейчас на, вернее, Apollo. Сегодня разговаривал с их представителем по поводу телефона. Они там новую версию релизят. Баркаделы. А вот кубик без всяких претензий без криков про 2К экраны, просто работает. Нет, не буду ее туда запихивать, а то у меня сейчас опять выйду я из Антуту. Будет куча фоновых приложений, и так тест нормально не пройдет. Про самку Bolt. Фирма работает с 2007 года. Большинство своих производств имеет в Китае, как ни странно. Но, как пишут в этих самых интернетах, это не из-за того, что в Китае дешевая рабочая сила, а из-за того, что там много всяких полимеров, металлов и так проч и так далее и тому подобное. А так бы давно у нас уже на китайцев немцы работали. Только вывоз сырья из Китая за границу запрещен. Бойтесь, фрицы, бойтесь, придет за вами рыжий маун. Вот в чем сложность... Рассказывать про этот телефон в нем нет ни плюсов, ни минусов. То есть это абсолютно адекватный кусок полимеров за ту цену, которую я за него отдал. То есть 100 баксов за него не жалко ни в коей мере. Единственное, расстроил, конечно, динамик. Но зато две хорошие камеры. Можно селфи сделать не хуже, чем на iPhone 10. За сколько там тысяч. Я не знаю, мне нельзя такие слова говорить, у меня жаба сразу распухает и боится лопнуть. Вот, кстати, Кубол раньше специализировался на производстве копий айфонов, сейчас начинает делать свои модельки. Данную модель ждали многие осень 2017 года. Очень многие воткнулись Именно как я с батарейкой То есть заказали, думали, что аккумулятор несъемный Есть даже видео Как там один дяденька Не хуже меня страдает По этому поводу, мучается Техподдержку мучает, все работает Поэтому я это видео И обзову, что ремонт кубу, Кубиком Крышечка На 4 пода пишет, что держится Хило, нет, крышечка держится нормально Ничего не лифтит, не скрипит Кнопочки не болтаются. Камера выглядит отменно. Сейчас возьму свой ZTE Axon. -аксон. Вот на аксоне это отверстие под отпечатку пальцев сделано немножко подальше, и палец ложится. Очень они похожи по ощущениям, как лежат в руке. Грани закругленные. Задняя часть тоже похожа. Классный телефон. Ребенку или как основной рабочий телефон я бы рекомендовал. Если у вас достаточно средств, чтобы приобрести такой телефон для своего ребенка, не жалко. Не жалко также его взять как для себя, как основной. Если у вас нету всего лишь каких-то там тысяч <говорит> шестидесяти на простенький айфончик. Нормальный телефон, нормальный. Пришел, кстати, относительно быстро. Итак, 99 процентов. Барабанная бробь. бробь. 37 тысяч двести семьдесят пять очков. Нормальный результат. Был у меня Дудж Дуги Т3. Набирал примерно столько же. Стоил подороже. В общем, одни понты. Переходим в инфу. Смотрим, что у нас здесь есть. Процессор графический ускоритель камера, вот все-таки здесь он вот пяткой в лоб бьет, что у него 16 мегапикселей нет, 4 PDA я им верю, 13 и не больше Мультитач touch 5 касаний давайте проверим уху Касание. Датчиков. Есть датчик освещения, есть датчик приближения, остальных датчиков нет. Вот, пожалуйста, я стараюсь не врать. Есть гироскоп, небалансированный. Что еще можно сказать? Да, наверное, все. Неплохой телефон за неплохие деньги. Допустим, взяв тот же, вернее, Аполло, я расстроился. Действительно расстроился, потому что та трубка своих денег не стоит. А этот телефон стоит? Абсолютно. Наверное, примеры фото-видео я не буду скидывать. Потому что снимает он, как все телефоны, тем более с пережимом YouTube. Разницы вы не увидите. Дырочки все, как у обычных телефонов. Тайч hpc стоит. Микроджек. Качельки. Включение-выключение. Все. Всем пока. С вами был Генот. Если есть предложения, замечания, пишите в комментариях. Пожелания. Также буду рад вас читать, даже с критикой, даже с матерной. Вообще у меня в комментариях демократия. Практически. Всем пока-пока.